Здорово, мужские мужчины. Как вы там? Я вот, например, охуел. Моя жизнь никогда не станет прежней. И ваша, я уверен, тоже. Первый и главный вопрос, который у меня возник после обновления. Куда, блядь, здесь нажимать, чтобы нагибать всех и вся? Я немножко разобрался с этим, брата-брат, и прямо сейчас поведаю тебе, что да и как. Сначала давай я тебе расскажу, как получить такой потрясающий кардиот. Тебе нужно зайти в комплект, оружейник, камуфляж. И тут перед тобой откроются заблокированные камуфляжи. Чтобы их разблокировать, нужно выполнять задания. И вот какие. Первое. Убить 400 противников. Второе. Минусануть 75 противников выстрелами от бедра. Третье. Убить 45 противников с дальней дистанции. Четвертое. Убить 200 противников из оружия с фуловым обвесом модулей. Пятое. Сделать 80 хедшотов. Шестое. Сделать 60 минусов без модулей. Хорошо, что все эти задания стакаются между собой и можно одновременно выполнить чуть ли не все линии заданий. И после прохождения и открытия всех камуфляжей вам разблокируется золотой скин от собаки. Рекомендую проходить все на карте Шепмент. Ну, короче, на новой карте, чуваки. Там очень все быстро фармится. Ладно, с этим разобрались. Теперь переходим к самому сладенькому. Так, какие же модули ставить на кардит, чтобы расстраивать Пукачелов в рейтинге? Сразу говорю, мужики, я перепробовал столько комбинаций модулей и прицелов, что даже мне начало казаться, что якобы ничего и не меняется. Но это не так. Мои брата-братья, я предложу вам две сборки на кардит. Первая сборочка. Давайте назовем ее «стабильный мужчина». И сейчас вы поймете, почему стабильный. Разберем ее плюсы и минусы. Если мы будем смотреть на статистику, то увидим довольно приятные зеленые циферки. И чтобы их получить, мы ставим ствол, меткий стрелок, легкий приклад, лазер Ми-5, переднюю рукоятку оперативника, рельефную обмотку рукоятки. И без чего уж точно не сможет обойтись данная МБ пушка брелочек Сразу мужчина, что хочу выделить в этой сборке, это очень хороший контроль ствола на любых дистанциях, хотя его даже контролить не надо, все летит в одну точку, поэтому я даже сначала подумал, что обнова сырая и оружие еще не сбалансировано. По-любому разрабы будут еще вносить по стелсу какие-то корректировки. Но пока что данная сборочка просто отлично себя показывает. Но есть минус. Минус, наверное, больше этот идет от моего вкуса и старой привычки к ордиту. Мне неудобно бегать с такой просто читерской сборкой. Мне не хватает сучки в прицеле, а тем более быстрого входа в режим прицеливания. Поэтому есть вторая сборка. Пусть она будет называться «Старичок-скиловичок». Вешаем боевой приклад, тактический лазерный прицел, рельефную обмотку рукоятки, а также можете добавить любой пер по вкусу. Я выбрал СМОшку. Как видно, я даже немного ухудшил присед, но все во имя вкуса и старых воспоминаний об кардите. Плюс данной сборки – самый быстрый вход в прицел, какой только можно накрутить сейчас. Из минусов – не такой контроль ствола, как в первой сборке, но оно и к лучшему – я лично привык чувствовать оружие, его характер, его нрав, его е... Я... <как> вот поэтому, мужчины, чтобы понять, какая сборка подходит вам, рекомендую поиграть часик, а то 2 с одним сетапом, после чего сменить на другой, и ваш внутренний мужчина укажет, какую сборочку нужно использовать на постоянной основе. Кстати, мужики, мне показалось или нет, но вроде механика в игре немного изменилась. Это меня, конечно, немного расстроило, но это дело времени. Привыкнем. Каждое нововведение или изменение в механике игры бьет по персональному скиллу. Хорошо, что в игру добавили полигон, и можно пойти потренировать движение и стрельбу. А как правильно это делать, подскажет Денис Борчиков. Данный мужчина выяснит за уровень своей подготовленности и научит тебя, меня и соседскую собаку, как технично двигаться, как стрелять, как отыгрывать разные режимы в рейтинге, не проронив ни единой капли пота. А также Денчик крутит колесо удачи. Но это не главное. Денис Борчиков по дефолту делает нюки в рейтинге и дает смачных пиздулей айфергу. Да-да, братик, ему самому. Так что не будь картошкой, Денчик тебя уже ждет, а ссылочку на данного мужчину ты найдешь в описании. Мужчины, я проводил супер конкурс. Сорян, что только сейчас делаю итоги, но они того стоят. Напомню, было 4 победителя, с ними я списался в ВКонтакте. Двое из которых разрешили спалить переписку, свое имя и фамилию, а двое других, к сожалению, нет. Но это уже их дело. Поэтому покажу, что значит «было». Я списался с ребятами и предложил им на выбор либо гарантированно боевой пропуск, то есть денежку на него, или... Супер секретный приз. Но было такое условие: что если человек выберет приз, то он о нем сразу же узнает и никак не ранее. То есть, получается, у парней был кот в мешке и они не знали про этот приз. И двое братишечек Антон и Диман, выбрали приз и получили. Просто башню сносящие, потрясающие, эксклюзивные, ультрамужские футболки. Да-да, братишки, я запускаю свой мерч. Сразу хочу сказать, что каждая футболка делалась индивидуально и вручную. Если что, мужики, у меня нет большого подвала с вьетнамцами, которые как конвейер шьют обидос. Каждая футболка сделана моей мамой. Так что они еще круче, чем вы думаете. Сейчас можно заказать футболки с вышивкой брата-брат, мужской мужчина и надписью просто коронной надписью ПЕС ДУ ЛЕЙ. Поэтому, братья, если хочешь нагибать рейтинг и чувствуй себя еще увереннее, купи футболку, блядь. А Антоху и Димана я поздравляю, что они одни из первых получили данный мерч. Заказать эту прелесть можно в моей группе ВКонтакте в разделе товары. Обязательно внимательнее прочитайте всю информацию, которая там есть. И Делайте красиво. Ну а мы начинаем рубрику «Ответы для братишек». Просто хлеб спрашивает. Комменты про большой огурец все еще актуальны. Разве Огнян еще не всем бустанул, братика? Естественно, всем бустанул. Но бустанул получается олдом, который уже прилично за мной наблюдают. А новенькие братишки еще не в курсе этой темы с огурцами. Поэтому милости прошу на данный плейлист по подсказочке. А то че вы, мужички, не в теме-то? Мистер Назиратор спрашивает Огнянский, а почему бы не устроить какой-то конкурс? Отличная идея На пять брата-братьев Как раз хочу организовать все ее действия Поэтому, братики, прямо сейчас напишите Чего бы вы хотели получить БП или мерч? А я потом все проанализирую и устрою Лады? Напиши-напиши Я подожду Прямо сейчас Красавчик Отлично А сейчас нетленная классика Рандомные комментарии и за ними же топовые комментарии. И еще кое-что, братики. Какую пушку вам собрать в следующем кинофильме? Обязательно напишите, и для вас я обязательно сделаю все красиво. Ну что, мужчины, даю вам установочку на денек. Ну что, нормально, да? И если вам не сложно, то дайте и мне. Спасибо. Картиту прикрыл. Сорвал лобашку, возьму наклейку. И кардиту и картиту прикрыл. Я еще в КП не захотел. Там пить. Сейчас Что за мир Не забудь, братан Футболку заказать Лайк поставить Подписаться И донат Не забудь, братан Футболку заказать Лайк поставить Подписаться и да.